Друзья, у нас в у нас проблемы. Летали, летали. Видели, что у нас синеет. И не заметили, как гроза. Точнее Заметили, но честно говоря, не ожидали, что она настолько быстро рванет в нашу сторону. За нашим арамбром находится э, дождь. И мы должны успеть приземлиться под вот перед дождем. Посмотрите, какая чума подходит к аэродрому. Ох, это надолго. Высоты у нас хватает. Самое главное теперь время. Скорость полета у меня. Выжимаю максимум. Турбулентность позволяет больше 250 нельзя. Немцы докладывают, что заходят на посадку. То есть приземлиться на аэродром еще можно. У нас минут пять до посадки. То есть я прям выжимаю с планера все, что могу. А больше не могу по клатеру если приносить скорость то могут вот так начать качаться крылья и отвалиться разрешенная скорость на данный момент видите у меня суперблад вот красный сектор 275 по моему но надо понимать что еще атмосфера должна позволять это сделать атмосфера сейчас перед грозой стабильная и видите крылья не шелопсутся соответственно вот я с такой скоростью могу если бы трясло я бы использовал скорость бы меньше так что мне некоторым образом не везет вошли под э, уже в день впереди просматривается почему я так смело иду вперед потому что ну, во-первых немцы садятся а во-вторых я вижу четко что точно находится основной чак осадков за горой Апоттер, а, и пор он перемахнет но вот у нас есть буквально пять минут еще сейчас посмотрим как это все будет Ой! Да. Вечер перестает быть темным. Ой! И главное, что по времени вроде как неплохо было. И грозы у нас не обещали. Обещали ее в другом немножко месте. Вот она там в сторону востока. Достаточно сильная. Так. Зона осадков. Да, она подходит к нам. А пока еще вроде как все хорошо О, как весело вот видите, как планер может быстро летать благо высота была причем все свершилось буквально за пять минут то есть пять минут до этого мы спокойно летели вообще никого не трогали и тут раз, бак-бак-бак и такая штука Миша, ты как? не нервничаешь? немцы на земле, посмотри, там как? Все на земле? Все, пошла турбулентность. Уменьшаю. Так, вываливаю. Блин, дождь пошел. Шасси вываливаю. Эх, попадем все-таки в осадке. Полностью закрылок. Оп! Все, шасси вывалил. Воздушные тормоза на полную. Пошел дождь. Миш, возьмись за ручку воздушных тормозов. Держи ее полностью выжатой. Хорошо? Ага, голубая. Так. Вот себя. Нет. Ну сейчас то сейчас у тебя все хорошо. Вот она. Вот. На себя она дана, все нормально. Так, я я ее прокачаю. Так, тормоза есть. Все в порядке. Сейчас выключена. Рация включена. ай яй яй яй яй Ай-яй-яй-яй-яй. Прям мы по, по самому. По самому краешку заходим. Так. Ветер 25 южный, сильный. Но шквал, шквала пока нет Полоса мокрая, вижу Да. Юго-Запад 20 км в час Ну, ветерочек вроде как не такой, чтобы сильный Терпимо Ой, Трясет достаточно сильно Скоростная посадка, друзья Скоростнее не бывает Вот это так называемый, как это, шутили Афганский заход, афганский заход Ну вот Наверное, вот так это должно выглядеть этот афганский заход. Вон по крыльям вода течет. Так, ну меня, кстати, уже надо убирать тормоза. Миша, нажимай на кнопку рации. Церла батей директор Даувинг Лендинг Тусаус. Вот так вот. Ух ты ж! Как трясет ты сильно! Да, короткая коробочка будет! Пускают тормоза на полную, над торцом полосы. Клаус говорил, что в такой ситуации нужно просто тупо на торец идти и не нервничать. Все, на аэродром попали, уже плохого с нами ничего не будет. Так, турбулентность вроде 29 метров, 30 10 метров в секунду ветер, боковик сильный, 90 справа. Поэтому прохожу еще пока на скорости. ха ха ха ха Нормально, сядем, уже сели, считай, оп, козла сделали, оп, все, фух, ура, ура друзья бы сели, страшно было, Страшно было. ну как страшно, так, можно даже камеру поправить, так, подъедем к прицепу, слушай, ну если мы еще к прицепу подъедем, то конечно мы будем самыми крутыми на аэродроме, фух. Миша, ну мы прям с тобой монстры. Вот была у меня чуйка, почул я, что. Ну вот, честно говоря, поздновато почуял. Надо, было, надо 5 минут раньше почуять. А 5 минут казалось до этого, что все в порядке. Так, Серега уже на аэродроме тоже. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О. Друзья, смотрите, как я могу приземлиться быстро еще и точно. Фух. Так. Отстегивай парашют здесь прям внутри чтобы не промокнуть И будем вылезать вот так друзья может планер быстренько сдрыснуть от грозы на самом деле делать это надо было быстрее но не просматривалось что это ужас ужас ужас и обычно у нас грозы очень медленно двигаются здесь и в принципе она и вот сейчас не шипко двигается быстро то есть шквала нету ветер хотя сильный уже южный но вот видите Оттуда сейчас заходит. Но, но жахнуть может мгновенно, вот в любой момент. Ой. Вылезай, Миша. А, кстати, ветерок-то да, есть. Есть ветерок. Надо скорее чехлить планер, а то промокнем. О, друзья. Ну что ж, парит настоящий дождь. Ну как раз мы быстро, быстро, быстро, быстро, спешно зачехлили планер. прям очень вовремя. Видите, как вся линия взорвалась. Если бабахнул, он вон шлейф этой грозы уходит. Вот тут окошко хорошей погоды, можно было бы отвисеться, отсидеться, еще может быть переждать грозу, но слишком большой очаг осадков идет. Это все может быть надолго и достаточно опасно. Поэтому все хорошо, что хорошо заканчивается. С грозами не шутят, но худшее, что могло быть, пошли на запасной аэродром. То есть попытка приземлиться на нашем аэродроме сделана. Ну не попытка, а мы приземлились и... Здесь, ну даже сейчас можно было приземлиться, но только что сейчас бы приземлялись бы в дождь и была бы плохая видимость и еще очень приличный ветер, шквал можно получить от э, подходящей грозы. Почему он получается? Потому что вот этот воздух есть, который падает вместе с ливнем, увлекает массу воды уже вниз и вот это все так вот летит нам навстречу и... Порыв ветра может быть. Ну и вообще, перед гражданом, просто шквал бывает за счет природы. Сасывание воздуха там и так далее. Ну, вам повезло, был ветер. 30 км в час, 10 метров в секунду. Он был боковой. Но в целом все хорошо. До новых встреч. куда бомба, контент огонь.